Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Дарья Ковалевская. О том, какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Проект «Диалог с Пушкиным». Интервью с потомком поэта. «Русский мир. Идентичность. Традиция. Культура. Итоги летней школы в Коломне». Кинофестиваль «Любовь в каждом сердце» объединил деятелей искусств. А теперь более подробно об этих и других новостях. Познакомиться ближе с биографией великого русского классика приглашает проект «Диалог с Пушкиным». Новая образовательная онлайн-площадка объединит школьников из России и зарубежья. Здесь они смогут попробовать свои силы в литературном мастерстве, а также встретиться с потомками знаменитого поэта. Александр Сергеевич Пушкин – солнце русской поэзии. Его произведения любят и читают во всем мире, а богатое наследие писателя до сих пор остается одной из главных тем для изучения филологов и лингвистов. Барон Серж Гривенец – французский потомок Пушкина в пятом поколении. На днях он приехал в Россию, чтобы поддержать международное литературное сообщество. Пушкин для русский язык это очень важно, потому что, как люди сказали, Пушкин – это наше все. Уже скоро прикоснуться к творчеству всемирно известного поэта смогут школьники из России и стран зарубежья. Образовательный проект «Диалог с Пушкиным» инициирует Донская общественная организация «Синергия талантов». Юных участников объединит большая цифровая платформа. «Это будут собраны все библиотеки, которые носят имя нашего великого русского поэта. Это будут все музеи, которые можно посетить через онлайн-экскурсии. Это будут онлайн-встречи с потомками Пушкина для наших соотечественников и офлайн встречи У нас это получилось, поэтому мы можем смело заявить, что и сам проект делал с Пушкиным» в таких форматах онлайнах возможно реализовывать». Международный проект по популяризации русского языка и литературы «Диалог с Пушкиным» стартует в сентябре. Преподаватели будут вести учебные лекции и мероприятия до июня 2022 года. В реализации проекта принимает участие фонд «Русский мир». Итоги летней школы для студентов-историков, политологов и журналистов вузов Луганской Народной Республики под названием «Русский мир. Идентичность, традиция, культура» подвели в Коломне. О своих впечатлениях ребята рассказали мои коллеги Евгении Фахурдиновой. Уже в третий раз на Коломенской земле в целях развития гуманитарных контактов между Россией и Луганской Народной Республикой свои двери открыла летняя школа для студентов Луганского государственного педагогического университета и Луганского национального университета имени Владимира Даля. Их ждали не только лекции по истории и политологии, круглые столы с экспертами, но и встречи с представителями администрации города Коломны, фонда «Русский мир», луганского землячества в Москве и с российскими сверстниками в рамках проекта «Точки роста». Сопровождал студентов старший преподаватель Луганского государственного педагогического университета Богдан Кандауров. Приехали мы из Луганской народной республики, из Луганского государственного педагогического университета. В составе нашей делегации приехало 10 человек, 9 студентов и я как преподаватель, который сопровождает их. В целом коллектив у нас разношерстный, есть представители факультета филологического, это будущие журналисты, также есть историки, политологи и специалисты в области международных отношений. Не обошлось и без обширной культурной программы. Памятные даты 2021 года позволили больше узнать об Александре Невском и Федоре Достоевском. В рамках киноклуба ребята посмотрели художественный фильм Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» и документальный фильм Георгия Ананова «Федор Достоевский. Между адом и раем». По известным причинам из-за пандемии в 2020 году мы провести третью школу русского мира для студентов Донбасса ну, не смогли. И вот наконец-то мы ее провели и завершаем, и она, честно говоря, получилась какой-то удивительной. С автобусными и пешеходными экскурсиями студенты посетили не только Коломну и Зарайск, но и столицу России, Москву, а также Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в селе Константиново. В реализации летней школы помог гостеприимный хозяин туристического комплекса «Подсолнух» Николай Братушков. Именно в этом живописном месте ребята жили и посещали образовательные мероприятия. Мы постарались сделать так, чтобы... Наши студенты, которые здесь присутствуют, могли встретиться с общественностью города, города Коломна. У нас было несколько встреч в торгово-промышленной палате города Коломна. Вчера мы ездили в город Зарайск, встречались с общественностью города Зарайска, посетили музей Достоевского глубоко погрузиться в российскую историю, прочитав лекции о формировании русского централизованного государства, помог доктор исторических наук Федор Гайда. Именно его лекции студентам понравились больше всего. Отдельно хочется отметить Федора Александровича Гайду за то, что он с пониманием рассказывал о текущей ситуации в отличие от многих мнений, которые мы слышали все эти годы. На завершающем этапе летней школы студенты побывали в усадьбе Достоевских в селе Доровое Зарайского района Московской области, где в историческом музее ознакомились с экспозицией, посвященной 200-летию Достоевского. Именно здесь великий писатель провел самые счастливые детские годы. Евгения Фахурдинова, Равит Гор, специально для телеканала «Русский мир». Российский скульптор Григорий Потоцкий представил свою коллекцию избранных работ за последние 20 лет. Оценить вклад знаменитых художников в мировую культуру смогли жители Санкт-Петербурга. Когда в сердце есть любовь, когда ты любишь природу, жизнь, людей, женщин, когда ты понимаешь, что Бог смотрит на мужчину глазами женщины, когда ты через любовь понимаешь жизнь, только через любовь можно прийти к истине и правде. Только в любви мы постигаем сами себя, и только при любви, только когда есть от чувство, работа становится художественным и произведением искусства. Все начинается с любви и с чувства понимания, но ну и мы хотим, чтобы все зрители, приходящие на эту выставку, может быть, узнали себя лучше, может быть, стали более добрыми, более чуткими. Более 150 работ Потоцкого установлены в 50 странах мира. Это памятники и бронзовые портреты знаменитых людей. В своей художественной миссии скульптор видит укрепление позитивного образа России в мире. Международный фестиваль игровых и документальных фильмов «Любовь в каждом сердце» вновь объединил деятелей киноискусства из России и зарубежья. В конкурсе зазвонил лучшей киноленты, о самых чистых и высоких чувствах в этом году. Соревновались 39 картин. Подмосковный город Дзержинский уже в пятый юбилейный раз принимает гостей участников фестиваля социального кино «Любовь в каждом сердце». Здесь показывают картины о самых прекрасных и сильных чувствах. Свои художественные работы на конкурс присылают сценаристы, режиссеры не только из России, но и зарубежья. Участвуют как профессионалы, так и начинающие авторы. Я приветствую всех участников, организаторов и зрителей пятого международного кинофестиваля «Любовь в каждом сердце» как быстро летит время. Моя работа победила во втором фестивале, а сейчас уже пятый. Как здорово, как хорошо, что несмотря на все ограничения и на все препятствия, которые существуют в последнее время, фестивали все-таки проходят. Это радостно, это дарит надежду. Одной из главных премьер в этом году стал документальный фильм По следам Вахтангова. События киноленты происходят в период гастрольного турне Вахтанговцев в Париже в сентябре 2019 года. Новость о предстоящих спектаклях произвела за рубежом Большой фурор. Билеты на представление раскупили еще задолго до приезда театрального коллектива. Мог ли о таком успехе в Европе мечтать молодой Евгений Вахтангов, который создал свой театр сто лет назад? Ответ на этот вопрос попытался найти автор фильма Александр Михченков. В этом году жюри оценивали 39 конкурсных работ. В программу фестиваля вошли полнометражные, документальные, музыкальные фильмы, а также телеочерки и видеоклипы. Лучшие видеоматериалы получили призы имени народных артистов СССР Людмила Касаткиной и Сергея Колосова.